Слушайте, а че, может, мы на двух баянах одновременно попробуем, да? Давайте его позовем. Раиль, выходи! Ура! О! Ну, давай, бери, я дуэтом с тобой мечтал всегда сыграть на одной сцене. Только ну давай не то, что в Москве что нибудь новенькое попробуем сейчас экспромтом. Ну давай, может, про нерок от космодрома? Поддержите вас, друзья. Земля в илюми земля в илюми натори, земля влюбинатори.